добрый день дорогие друзья сегодня я расскажу вам о туринской плащанице туринская плащаница льняное полотно размером 4 метра 37 сантиметров на 1 метр 11 сантиметров с негативным изображением мужчины в полный рост видами спереди и сзади почитаемое как святыня католической и православной церквями христиане считают что именно в это полотно завернули тело иисуса христа после смерти в настоящее время плащаница хранится в соборе святого Иона Крестителя в Турине. После воскресения Иисуса Христа о погребальных пеленах, которые апостол Петр увидел в пустой гробнице, сообщают евангелисты Лука и Ион. Алтарные покровы с изображением Христа размером в человеческий рост распространились в Византии в конце XI века. Такие покровы, хранившиеся в различных церквях Константинополя, упоминаются в ряде источников XIII века. По свидетельству Николая мисарита в 1201 году, в часовне Богородицы Фарас в Константинопольском дворце Буклеон он видел похоронные ризы Господни. Они из полотна и еще благоухают помазанием. Участник элитописец 4 го крестового похода, в ходе которого крестоносцами был взят и разграблен Константинополь. Роберт де Клари также упоминает хранившийся в монастыре Богородицы в Лахернской Саван которым был обернут наш Господь, на котором можно было хорошо видеть лик нашего Господа, исчезнувший после взятия Константинополя. Впервые реликвия была документально зафиксирована во Франции, в 1323 году Жафру де Шерни объявил, что плащаница находится у него. В 1452 году ее выкупил Людовик I Савойский и хранил в городе Шамбери. В 1898 году. Когда плащаница была выставлена на обозрение, фотограф-любитель и адвокат Секонда Пиа сделал снимки и обнаружил на негативах четко проступивший человеческий лик. Это открытие поставило ряд вопросов, главные из которых были вопрос о подлинности плащаницы и личности изображенного на ней человека. Однако провести серьезные исследования с помощью современных методов удалось только в конце XX века. Туринская плащаница открывается для обозрения паломников довольно редко. В последний раз это было сделано с 10 апреля по 23 мая 2010 года. В дни Зимней Олимпиады 2006 года, проходившей в Турине в подземной части Туринского собора, при помощи компьютерной графики было выставлено виртуальное изображение плащаницы А. Также устроена экспозиция, посвященная ее истории. В 1981 году учеными-криминалистами было проведено исследование отпечатков крови на саване. Исследователи сделали вывод, что она принадлежит к четвертой группе. Ученые из Чикагского университета Лайолы утверждают, что на плащанице имеются следы от монет, которые были положены на глаза, завернутого в полотно. И в них можно различить символы, характерные для монет времен Пилата. Профессор Джулио Фанти проводил исследование нахождения ткани относительно тела. Профессор насчитал на изображении 370 ран от и отметил, что были раны, которые не отобразились на плащанице. Так как с тканью соприкасались только передние и задние части тела. В новой католической энциклопедии сообщается, что изображение всего тела Иисуса на плащанице довольно четко выражено. Хотя в местах наибольшего прилегания очертания должны быть более выраженными, а местах наименьшего прилегания менее. Копии Туринской плащаницы находятся в Беларуси, Италии, Испании, Португалии, Франции, Бельгии, Мальте, Аргентине, России. Самая ранняя копия Туринской плащаницы, датированная 1516 годом, находится в резнице церкви Святого Гамера в Лире, расположенном в Бельгии. С 1997 года копия Туринской плащаницы находится в России, в Сретенском монастыре, в Москве, являющаяся одной из пяти точных копий Туринской плащаницы. На этом на сегодня все. В следующий раз я расскажу вам об иконе Богородицы, которая сама стоя приплыла по морю на Афон. Оставляйте свои комментарии, что вы думаете об этом чуде. А также присылайте свои истории присутствия Бога в вашей жизни.